здравствуйте друзья как вы помните это лето было очень жарким сегодня у нас немножко похолодало но я думаю что это ненадолго и вот у меня есть орхидейка которая в прошлом году от жары нарастила детку и в прошлом году нарастила детку на цветоносе. В этом году эта орхидейка была омоложена вот верхняя часть ее, а вот нижняя. Орхидейка была срезана пару месяцев назад. Вот такая детка получилась на нижней части. А эта детка прошлого года сначала была посажена в кору, но из-за огромнейшей жары у нее не пошло развитие, были закуклились корешочки и видите орхидейка чуть не пропала. После пересадки в кокосовое волокно, видите, свежие кончики на корешках появились и вот свежий листик. Тургар уже восстанавливается. Я думаю, с этой орхидейкой будет все хорошо. Ну, к чему это я веду? Вот, и в этом году на моей орхидее сначала на цветон... приостановился рост цветоноса, вырос вот такой вот лист крючочком, чешуйка, то есть, и приостановилось развитие. И через некоторое время я заметила, что из-под этой, из этой чешуйки вылезает вот такая детка. В общем, эта орхидея уже второй раз наращивает детку на, кореш... на окончании кончики цветоноса от жаркой погоды. Значит, это уже правило. Хочу показать вам еще ту детку, которая была в прошлом видео. Оба омоложении другой уже орхидеи, такой сиреневой. Вот такая детка выросла здесь. Как вы видите, три листика и появились маленькие-маленькие зачатки корешочков. Вот-вот. Его видно, этот зачаточек корешочка. Еще одну орхидею показываю. Вы видели цветение этой орхидеи. И что получилось от жары на этом цветоносе? Как вы видите, цветочные почки только на самом кончике. Вот они. А это все почки, как будто здесь собираются лезть веточки. Видите, сколько их много. Я не знаю, как, когда и как расцветет эта орхидея. Вот насколько пышный будет цветонос. Но сейчас, на сегодняшний день, как вы видите, очень-очень много набухших для образования веточек почек. В прошлом году эта орхидейка от жары также дала детку на своем цветоносе вот и она благополучно растет а в этом году очень-очень много набухших почек на цветоносе хочу похвастаться цветением своей фуксии вот такой точка в ней и этот куст вырос из маленького череночка с июня месяца сегодня у нас 25 августа